Идем погулки коридором, за казематом казимат. Не слышно праздных разговоров, и сердце стук шагами в такт. Царю спасибо Николаю, он начал стройку батарей, и батарея берегла их, и Севастополь, и людей. Стояли насмерть командиры и рядовые, и врачи. Здесь были дети, их квартиры, из камня, стены, кирпичи. Две с половиной сотни суток боролись, не жалея сил. Но сочиняли прибаутки, никто не ныл, не голосил. Погибших молча хранили. Страшней всего тем, кто был жив. Вода закончилась, все пили из моря до последних сил. А в море трупы колыхались до горизонта. Смерть сама дивилась, как они держались, не выживая из ума. А вот и первое июля известно стало. Город сдан. Кто спасся, а кто пустит пулю в себя, пленение избежав. Защитников десятки тысяч, лишь двадцать тысяч спасены, и мы порой ответа ищем, Ну как же так, могли они, часовня, и лежат под нею бойцы с оружием в руках? Вот и ответ, что нет важнее защиты родины в веках. А в пантеоне звезды лики защитников на нас глядят. Запомни, подвиг их великий, как свечи, в душе их горят.